Не ропщи, человек, что ты мало и незнатен, Что прожитый твой век для людей непонятен. Он назначен тебе тем, кто жребий служения Раздает на земле то его назначение. Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 11 июня Русская Православная Церковь отмечает память исповедника 20-го столетия святого Луки воина есенецкого архиепископа Крымского, в миру Валентина Феликсовича Воина ясенецкого вот мне хотелось бы сегодня познакомить с его житием. Но так как жизнь святителя Луки большая, разнообразная на события, то мы будем рассказывать о нем постепенно в разных выпусках. И сегодня я расскажу вам о его жизни до принятия священнического сана. Архиепископ Лука в миру Валентин Феликсович войно Синецкий, родился в городе Керч. В 1877 году в семье католика, поляка, Феликса Станиславовича, воина Есенецкого и православной, подданной Российской империи Марии Кодриной. В таких смешанных браках по закону Российской империи детей нужно было обязательно воспитывать в православной вере. Поэтому юного Валентина а также еще его двух братьев и двух сестер крестили в православной вере. Но несмотря на то, что семья была такая, вот отец был католиком, мать православной, семья была дружной и благочестивой. Отец держал собственную аптеку, ходил регулярно в костел, дома много молился, ко всем людям относился с любовью и видел во всех только хорошее. Это его, возможно, и подвело, так как он скоро разорился, нашлись нечестные люди, которые просто воспользовались его добротой. И потом пришлось ему поступить на службу в транспортное общество. Но все равно он был довольно-таки обеспеченным человеком и всем своим детям смог дать достойное образование. Матушка Валентина Феликсовича тоже была женщиной набожной, благочестивой, много занималась благотворительностью. Однако, как сам святитель пишет впоследствии, в церковь она не ходила, потому что однажды она пришла в церковь и была свидетельницей ссоры священников. И, в общем-то, это ее оттолкнуло от посещения православного храма. Но все равно родители показывали детям добрый пример милосердного отношения к людям. В 1889 году Семья переехала в Киев. Там будущий святитель закончил вторую киевскую гимназию и одновременно с этим частную рисовальную школу. Он показал такие выдающиеся способности в рисовании, что все учителя прочили ему будущее великого художника. И даже он однажды, будучи совсем юным, участвовал в в выставке передвижников он изобразил портрет нищего просящего милостыню и в общем-то эта картина получила одобрение критиков юноша уже готовился сдавать экзамены в петербургскую академию художеств но при подготовке к экзаменам однажды его посетила мысль что если бог дал человеку талант то нужно использовать его на пользу людям. А художник, что это за профессия? И тогда под влиянием этого он вдруг пишет родителям письмо с просьбой позволить ему поступать не в Академию художеств, а на медицинский факультет. Он решил стать врачом, чтобы помогать людям. Родители дают свое согласие. Юноша возвращается в Петербург, из Петербурга в Киев и подает документы в Киевский медицинский университет. Но мест на этот курс в этом году не было. И юноше предложили поступить на факультет естественных наук. Потом ему объяснили, что после первого курса он может перевестись на медицинский факультет. Но Валентину не нравились естественные науки. Поэтому он поступает на юридический факультет. Ему нравится философия, богословие, он увлекается римским правом. И целый год он учится на юриста. Потом снова увлекается рисованием. И через год отправляется в Мюнхен. И поступает там в частную школу известного мюнхенского художника Кара. Но через три недели он так заскучал что вернулся обратно. И вот в последующий год у него происходит период духовных исканий. Он начинает читать Евангелие, ходить вместе с товарищами в Киево-Печерскую лавру. Он зарисовывал все, что он там видит, лица богомольцев, окружающие храма, природу. И раздумывает о смысле жизни. Он себя в этот период не называет слишком верующим человеком. Скорее всего, как он потом отмечает в своей автобиографии, это было время духовных поисков. В это время он также увлекается толстовством. И читает такое произведение Толстого, которое было запрещено в Российской империи, «В чем моя вера». Потом вдруг понимает, что это ересь, и больше читает Евангелие. И мечтает быть художником и творить, как Нестеров или Воснецов. Ну вот однажды, одно прекрасное утро, гуляя по берегу Днепра, он раскрывает Новый Завет. И находит сразу место, где спаситель показывает своим ученикам поля пшеницы и говорит о том, что жатвы много, а делателей мало. И расценивает как призыв служить Господу. В то время молодежь увлекалась идеями ухода в народ. То есть дворянские юноши считали, что нужно идти к крестьянам, учить их, лечить, то есть приносить пользу народу, чтобы облегчить их страдания. Увлекся этими идеями и юный Валентин. Он решил стать либо фельдшером, либо сельским учителем. Но так как медицинских знаний не хватало, то он решил, что самая для него подходящая профессия – это сельского учителя. В таком вот душевном порыве он приходит к директору народных училищ и просит направить его в какую-нибудь глухую деревню сельским учителем. Но директор оказался человеком мудрым, добрым, он остудил порыв юноши и объяснил ему, что если он хочет с пользой помогать народу, то ему в первую очередь необходимо получить образование. Он спросил его, кем он вообще мечтал быть. И тогда Валентин Феликсович сказал, что мечтал быть врачом. Вот и поступай на медицинский факультет, отучишься на врача, а потом приходи служить в земство. Так ему объяснил этот мудрый человек. И юноша послушался. Он снова подает документы на медицинский факультет Киевского университета. И в этот год поступает. Учился Валентин, да, будущий святитель Лука, отлично. На третьем курсе его избрали старостой, потому что он умел заглаживают конфликты, которые возникали между студентами. Студенты учились разной национальности. Были поляки, евреи, люди были разных вероисповеданий, и между ними часто возникали конфликты. Ну вот Лука мог приберить своих товарищей, и поэтому все решили, что он должен быть старостой. Вот он ему был, был до конца курса. И еще в этот период... Будущий врач увлекся анатомией. Вот где пригодились будущему врачу таланты художника. Закончил он университет с красным дипломом. И когда стали спрашивать его профессора и товарища, кем он хочет стать, рассчитывая услышать, что он будет делать какую-нибудь научную карьеру где-нибудь в Москве, то, услышав ответ от него, что он хочет быть земским врачом и помогать простым людям, все были поражены. То есть понимание ни у профессоров, ни у своих товарищей он не вызвал. И, как он потом сам пишет, был несколько этим обижен. Итак, блестяще закончив университет, Валентин решает твердо. Он будет земским врачом. В это время, а это был 1904 год, начинается русско-японская война. Валентин поступает в Киевское общество Красного Креста и его отправляют в Читу. В Чите он получает должность заведующего хирургическим отделением Четинской городской больницы. Там он знакомится с операционной сестрой Анной Васильевной Ланской. Про нее все говорили «святая сестра» за ее бесконечное милосердие и любовь к больным и раненым. И еще ее звали святой сестрой, потому что она дала обет девства и уже отказала двум врачам, которые делали ей предложение руки и сердца. Но Валентин Феликсович оказался настойчивым. И Анна Васильевна отказалась от своего обета и дала согласие на брак с будущим святителем, а тогда еще просто с молодым врачом. И в этом же 1904 году они обвенчались. Потом Анна Васильевна рассказывала, что вечером перед венчанием она молилась в церкви, перед иконой Спасителя, прося у него прощения за нарушение обета. И ей показалось, будто Спаситель отвернул от нее лик. И вот это... Чувство вины преследовало ее потом всю жизнь. Но, тем не менее, супруги были счастливы. С 1905 по 1917 года они работают в разных городах российской глубинки. Работают в Симбирской, Курской областях, в Переславле, Залесском и других местах. И везде помогают бедным и обездоленным людям. За этот период у них рождается четверо детей. Сыновья Михаил, Алексей, Валентин и дочь Елена. Везде Валентина Феликсовича встречают с почтением. Он прославился как очень талантливый врач, который делает изумительные операции, помогает людям вернуть зрение. И однажды он вернул зрение одному нищему, который слеп был от рождения. Потом Валентин Феликсович пишет в своей автобиографии. Однажды он выглянул в окно и увидел, что перед окнами его дома стоит вот этот самый нищий, который прозрел, а рядом с ним еще целая толпа таких же бедняк, слепых, которые вели друг друга за палочки. То есть все жаждали его помощи. И, конечно же, Валентин никому не отказывал. В 1917 году в семье происходит несчастье. Тяжело заболевает туберкулезом Анна Васильевна. Тогда как лечили туберкулез? Не было лекарств, не было даже рентгена в современном понимании. Лечили с переменой климата. А в это время в Ташкенте освободилась должность хирурга в Ташкентской больнице. Но на эту должность брали претендентов по конкурсу. И тогда Валентин Феликсович подал тоже заявку на конкурс и выигрывает его. То есть его приглашают в Ташкент. И вот он берет жену и детей и переезжает в этот город и устраивается на работу в Ташкентскую государственную больницу. В 1919 году в городе вспыхивают беспорядки. К власти приходят большевики, и начинают, начинаются массовые казни тех, кто не согласен с советской властью. По ложному доносу схватили и Валентина Феликсовича. И уже вот-вот готовились его расстрелять. Суд происходил в железнодорожных мастерских, то есть брали всех неугодных и приговаривали просто к расстрелу. Но среди этих судей был один большевик, который в свое время лечился у доктора, и он узнал его и убедил своих товарищей его не расстреливать, объясняя, что его схватили по ложному доносу. Так Валентин Феликсович счастливо избежал смерти. Но вот эти самые обстоятельства подкосили здоровье Анны Васильевны. Ее здоровье ухудшилось, и в этом же 1919 году она умирает. Валентин Феликсович остается один с четырьмя детьми на руках. Он сам читает над своей женой псалтирь. Его состояние таково, что он не знает, где же ему искать спасения. И вот тогда он начинает регулярно ходить в храм. До этого у него, как он сам признается, честно говоря, на посещение храма не было времени. И о вере он как бы не задумывался. О том, что он когда-нибудь станет священником, это ему, как он потом признавался, и во сне не снилось. Он начинает посещать храм, изучать священное писание. Был тогда такой священник, Андрей Михайлов, он устраивал Встречи для взрослых, где изучалось священное писание. Так вот, будущий святитель стал посещать эти встречи. А потом и сам выступать с докладами на ебрахианных съездах, на всех кружках. То есть начинает активно вести духовную православную жизнь. И Господь помогает ему. С ним работала одна операционная сестра. Софья Сергеевна Белецкая. И она, будучи уже в добой, не имея детей, она предложила давцу помощь по уходу за детьми. Он приглашает ее в свой дом в качестве воспитательницы детей. И она становится своим, и она становится матерью его детям. Они ее так и называют мама, и до конца жизни потом заботятся о ней. И вот в 1920 году происходит в жизни Валентина Феликсовича перемена. Его деятельность, религиозную и вообще медицинскую, замечает епископ Ташкентский Иннокентий. И на одном из гепархиальных съездов, где это были такие съезды духовенства и мирян, где обсуждались вопросы, церковной жизни. Вот после одного замечательного доклада, сделанного Валентином Феликсовичем, к нему подходит епископ Иннокентий и говорит, доктор, вы должны быть священником. Валентин расценивает это как божий призыв и тут же отвечает, владыка, если Богу угодно, я буду священником. Однако, Валентин Феликсович хорошо понимает, что будущий, если он будет священник, то он уже не имеет права чтобы создавать такую ситуацию, чтобы в его доме была чужая женщина. Ведь все-таки Софья Сергеевна, воспитательница его детей, ему не сестра, не какая бы родственница. И, в общем-то, это недопустимо. Он честно об этом признается епископу. На что епископ ему отвечает? Помните, Валентин Феликсович, я знаю, что вы не нарушите седьмую заповедь. Седьмая заповедь, это значит заповедь не прелюбодействий. Таким образом, владыка благословляет Валентина Феликсовича на принятие сана. И вот в феврале 1920 года, 7 февраля, совершается его яконская хератония. То есть сначала перед литургией его посвятили в чтеца, певца и подьякона, а во время литургии совершили диаконскую хератонию. А еще через неделю, в день праздника Сретения Господню, была совершена иерейская хератония Валентина Феликсовича. А через некоторое время тайно он принял постриг с именем Лука. Конечно, это вызвало удивление его коллег, студентов. А Он преподавал еще в Ташкенте в медицинской школе. Ну вот, тем не менее, в возрасте 43 лет Валентин Феликсович становится священником, принимает монашеский постриг с именем Лука. И с этого момента начинается его путь исповедничества, его путь к святости. Но об этом, дорогие братья и сестры, я расскажу вам в следующем эфире. А пока я поздравляю вас с днем его памяти. 11 июня, я еще раз говорю, будет день памяти святителя Луки. И дай вам Бог здравия его святыми молитвами. Храни вас Бог. Не ропщи, что кула твою жизнь отравляет. Знай, земли по хвалам, сду небес уменьшает. Не рабщи, что друзья тебя бросили в горе. Бог не бросит тебя в этом жизненном море.